Стильная женская сумка 2022 весна-лето Новинки модной коллекции сумочек Пенза Фабрика Оливия Одна модель, три варианта Светло-серая кружевая Гладкий серый и розовая кружевая. Широкий вход. Структурная кружева на передней стенке. Шикарная шнур-ручка, выполнена в виде косички. Замечательной фурнитурой. Кружево очень дорого смотрится. И особенно нежно выделяет его как аксессуар на вашей одежде. Для тех, кто любит гладкий вариант, есть и такой. Размеры описания сумок внизу под видео. Там же все наши контакты в различных соцсетях. Звоните по номеру телефона, подписывайтесь, подписчикам скидка 10%. Будем рады сделать вас еще на одну сумку счастливее.